Всем привет! Сегодня готовлю вкуснейший куриный паштет. Готовится быстро, продуктов нужно минимум, а получается очень вкусно! Начнем с того, что нарежем куриную грудь. Далее нарежу яйца. Отправляем это все в блендер. Сюда же вливаем молоко, добавляем сливочное масло, специи и немного подсаливаем. И все это хорошо перебиваем блендером. Все буквально несколько минут и паштет готов. Паштет получается нежнейший, лучше колбасы в тысячу раз, очень вкусно. Такой паштет прекрасно заменит любую колбасу, особенно утром, на завтрак, намазать на хлебушек или булочку с кофе или с чаем. Это очень вкусно. Обязательно попробуйте. Но я, как всегда, желаю вам приятного аппетита! Спасибо, что были со мной. Готовьте, пробуйте вкусный паштет. Подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока-пока!